Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про торги по банкротству. Он спрашивает, допустим, я куплю долю 25% какой-либо ООО. Что дальше? Что мне дают эти 25%? Какие действия последуют после покупки? На самом деле мы советуем покупать долю в компании, если вы в этом хорошо разбираетесь. Нужно учесть все мелочи при покупке. Очень внимательно изучить все документы. На что обратить внимание? На устав компании, особенно пункты, которые коснутся доли. Посмотреть, сколько будет у вас прав. Посмотреть, нет ли у компании задолженностей, штрафов, чтобы в итоге не уйти в минус, ведь все долги этого ООО переходят к новому владельцу. Также обратите внимание, что бывают случаи, когда доля будет всего лишь долей в компании и не принесет вам никакой прибыли.